Теперь в джипе пустовато. Останови машину. Что? Останови этот чертов джип. Что еще? По-моему, Доусону надо отлить. На британца? Где ты это стащил? Что? Старик, советую больше этого не делать. Где? В Эйдховане. Я думал, это никому не нужно. Ты ошибался. Майк! Что ты делаешь? Знаешь, на пару минут я поверил в это дерьмо, Бейкер. Да что с тобой, черт возьми? Просто случайный британец в американской куртке. Можешь остыть? Вот это. Тебе кажется. случайно? А, там его... Там куртка с его друг... Зачем с... ты позволил вот... Джасперу написать это на гапоте? Тогда оказалось <свист> ва... смешным. А теперь? Иногда Если кажется. коробка еще раз заезд. я этой суки устрою экзекуцию. Мы уезжаем Вы поворачиваетесь ко мне спиной Помни, Нэнси Дрю Мы тут не занимаемся разгадыванием тайн Нам нужно добраться до Рода. Да, вот это Поворот я Значит, марш новенький Единственные жертвы Пока, да Могу я говорить свободно? Сынок, если ты не заметил Это не штаб Не нужно церемоний Говори Бейкер с ним что-то не то. О чем ты? Прошу вас, не говорите ему об этом. Но он видел вещи, которых там не было. Он принимает все слишком близко к сердцу. А ты? И когда умирают люди. Хорошее не достается бесплатно. Отойди, фраер. Сейчас я сажу пару пуль и спокойненько двину в путь. Падок, не смей стрелять в джип. Похоже, всем надо отдохнуть. Да, думаю, ты прав. Стойте! Что будем делать с Бейкером? Думаю, нужно поговорить с ним, рыжий. Ты же мне ничего не рассказывал, верно? Черная пятница. Юго-Восток подвиг Гавани. До второго сидят. Как рука? Смешно слышать это... Эй! А это еще за что? Не верится, что это было давно, верно? Если честно, я не придаю этому значения. Это эгоистично, требовать благополучия в обмен на палец. А где ты носишь обручальное кольцо? На шее. Эрма отправит меня сюда ползать на карачках, если потеряю его. Мечтаю рассказать генералу Тейлору, как я люблю ездить в таких колоннах. Зана, что? Что? на параде. Нас снять как раз плюнуть. Мы застряли в пробке. На войне. Вот я и говорю. Рассказать бы ему и перестали бы застревать, как только что то ломается. Джесс пойдет с нами. Нам понадобится помощь. Встреча в точке сбора номер 18. Кажется, это кафе. Ждите меня там и не опаздывайте. Так, почувайте. Саду, как. Боже, у меня вот сюда да давай Зенович! в ту сторону все слышали вперед Хорошо, я буду там через минуту. Джеспер, вперед! Вперед и не высовываться. Пошли, ребята. Вперед, живо. Вперед туда. Нам пора двигаться, идем. Понял, сэр. Выступаем. Ребята! Пойду убедить его. Не мчу. На, на, на, на, на. Джаспер! Занять позицию! Разбежались немцы, Надо их... Вот первый, вот второй танчики. О, наверное, немцы сейчас на танке будем. Или... А, не, не наш танк. Вроде. Да, да. Помочь? Мы час назад отстали от 30-го корпуса из-за чертовых немцев. Найти наших сложновато. Поможете выбраться на дорогу? a blue hole. Есть, Contact.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 Спасибо за помощь, парень. Замолвлю словечко за да, короче, в это в дверях застыл, короче. Почти все черствое. Есть можно. Мэтт, должен сказать тебе кое-что насчет... Сделай это, когда будем вдвоем. Люди должны знать, что происходит. А что происходит? Мэтт, признайся, что произошло в госпитале? Ты целил в стену и спускал курок без патронов я не ты да а? ты что сумасшедший нет я нормальный так получилось рыжий мы ты бродил по госпиталю я искал фрэнки если бы ты держал своих людей под контролем и не пытался быть их лучшим другом их не нужно было бы искать и спасать И на себе? Сказал я себе. Ой, вот, блин, кого-то задело, наверное. Но нет, Это всех почти задело. Бейкер! Твою мать, Бейкер! Твое лицо! Уходим отсюда! Рыжий! Где рыжий! Тихо! Клади! Клади его сюда! Он цел? Просто положи его! Посмотри на меня, прайер! Ну же, старик, ты же крепкий. Смотри на меня! Сильно. Он не дышит, расступитесь. Рыжий, я знаю, ты слышишь, Рыжий. Ты должен дышать ради меня. Рыжий, ты можешь просто постараться. Он жив, даже не говори мне. Дыши, черт возьми. Рыжий, Сам, Мы ты больше должен ничего дышать. не можем сделать. Что вы не можете сделать? Ну же. Ну же! Ну же, Джо! Я сказал, давай, Рыжий! Да он жив. Загружаемся и возвращаемся на станцию. Нас слишком потрепали. Дальше будет только хуже. Положи фраера назад. Сейчас. Прости. Как твое состояние? Нет. Нормально. Я много раз просил, возьмите О, меня, пойду. они их. Такого Но никто не слушал. Фрэнки, совсем ребёнок. Я запросил не называть меня так. И Рыжий? Не знаю, выживет ли он. Боже, он не может умереть! Еще одно требование, которое ты не поддержишь. Ты не можешь собрать его.